Назад самый малый. Не волноваться. Пассажирам первого и второго класса предлагаю занять каюты. Остальные не сходить с своих мест. Давай. Обыск. Кого-то ищет Безобразие. Кого они шукают? Та тут недавно батраки помещий экономию спалили. Кажут, який сбеглий матрос Потьомкина, народ бунтует. Так вот, зараз они скрізь шукают и ловят того матроса. Следует. Павлик, а где копилка? А Ну, мне скучно. У человека на носу экзамены, а ему скучно. Учи стихи. Ну, а я же выучил. Вот нарочно возьми да спроси. А ну, говори. С выражением? Ну, говори с выражением. Белеет старус одинокий, стихотворение Мэй Ю Лермонтова. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. ищет он... Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю родном. Кажется, недорственная Денька, а, Павлик? Хорошая девочка. Играет волны, ветер свищет, и мать что гнется и скрипит? Ну кушай, Павлович. Как? А? Очень вкусно. У он счастье не ищет, а не от счастья бежит. Пламя золотое. Дальше, дальше. Под ним сияют четыре лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный. Кто такие? Дачники. Мало что дачники. А кто такие дачники? Покаж паспорт. Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений коллегский советник Бачей. Это мои дети Петр и А вы грубианы, невеже и убирайтесь отсюда вон! Не давайте ваш выразитель. Опаздывай. Можете отправляться. Слава Богу. Поехали. Жандармы остались на берегу. пирог с грибами и держи язык за зубами билет. Эскадра на горизонте. Папа, Потемкина ведут. Где, где? Позвольте, пожалуйста, ваш стенок. Который, Потемкин? А вон посредине, с тремя трубами. На буксире ведут, из Румынии, шабаш. Чего же они, родимые, взбунтовали? Очень просто. Деньги казенные ограбили. 120 тысяч. А ты что при этом был? Шкура! А больше с червями ты ел? А по морде тебя офицеры били? Жуков. Чего Жуков? Что скажешь, Родион Жуков? Приехали. В Потемкино. Не трожь! Стой! Не трожь, говорю, горда! <связи> Стой! Ну-но, и балу. Меня людям. Я матрос. Сховайте где-нибудь. А то повесит. Ей-богу, правда. какой? С якорем на руке, что ли? Вот тут. Ну да, ясно. А ты откуда знаешь? Ну, не видал я матроса. Я кидаю. Моя ближе. Нет, моя. Моя, моя. В ушки Пойдем? Как это в Пойдем ночью. ничего такого у вас вчера не произошло? Как будто ничего. А я слыхал, что вчера здесь против берега какой-то человек с парохода упал. Ничего не знаете? От вас первого слышу. Однако странно, никто ничего не знает. Мальчик, ты здешний? Тутошний. Рыбатский? Рыбатский. Так подойди, черт, не бойся, подойди. Эй ты, рыбалка! Тебя как звать-то? Гаврик. Стол Гаврюха? Угу, Гаврюха. Вот что, Гаврюха. Так. Хочешь выстрелить? Дяденька, а вы с меня не смеетесь? Ну что ж, не доверяешь? Вот! Поли! Из чего предпочитает стрелять, молодой человек? Из пистолета? Или из ружья? Из мантикриста? но не имею против. Папочка! Папа! Ну что, песенка, Что, миленький? Папа, дай мне пять копеек. А для чего? Все-таки скажи, я же должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. Я куплю себе шоколадку. Шоколадку? Прекрасно. Против этого трудно что-нибудь возразить. Выбирай. Спасибо, папочка. Let's go. Ну что, говорю, понравилось? Спасибо, дядечка. Правда, такой вкусный нету. Ну, я думаю. Фруска, что хочу тебя спросить-то. Вы вчера рыбачили? Рыбачили. И пароход Тургенев видели? А как же, ну, нам чуть весь перемот колесами не покалечит. А с парохода никто не прыгал? Нет. Ах да, прыгал. Он как прыгнет, а прыгает, как полистец во все стороны. Он как попылось, вез на размашку. Постой, постой, постой, постой, да ты брешешь. Не богу, не брешу. Святой есть крест. А куда же он потом делся? Потом? А потом его шалан подобрала. Здешняя? Нет, не здорово. Такая вся синяя-синяя. Наполовину половину красная. От парусом. И название лодки заметил? Как же, заметил. Соня? Соня. Прекрасно. А ты не врешь? Святое свинокрест, чтоб мне в жизни счастье не видать. Ну, смотри. Огонь! Где тут детский комитет? Пустите меня в комитет! Не стреляйте! Ну, вас к черту! Все сапоги постреляете! Дядя! Дяденька! Да вы не бойтесь, дядя, это я! Дяденька, это вы вчера с парохода Тургенев прыгали? Тут вот про вас один бы спрашивал. Усатый. Наверное, из Сыскного. Дядя, куда вы? Вы ж больной! Пусти, пойду. Да вы не бойтесь, дядя. Усатого я обманул. Я его у -у куда послал? А там Элюздорф. Ложитесь, дядя. этому турню чудотворцу помолись ему старому хрену, чтобы он лопнул. Наловить крупных бычков это он может, а вот цены подходящие сделать на базаре так нет его. За такого бычка 30 копеек за сотню. Где это видно? Святой истинный крест, кого хочешь спроси. Весь перевоз видел, как я наплевал этой страженки в поганые очи. Не трожь его, дедушка. Пускай отдыхает. Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело. Ну хоть и дедушка. Матрос все про какой-то комитет беспокоился. Пойду ка я дотерентия. Он в этом деле лучше нас разберется. Пойди внучек, пойди. Дети мальчик, Свой чего! А где ж те башмаки, что я тебе на Пасху справил? Что ты все равно как босяк ходишь? Э, -э детей, башмаки! Ах ты, босявка, босявка. Ну, пошли. Бастуешь? Угу. так так Чего пришел? Мальчик, япончики, Не япончики а япошки. А? Ага, так тебе и надо. Несовыси, несовыси. Несовайся, несовайся. Слышишь, Петька? Как звать того матроса? Какого матроса? Фу. который с тургенем упрыгнул. А, жук. Найдем жук. Отстань от нас, мы играем. Мотя его кавалеру кулеша кушать, а то они, наверное, голодные. Мальчик, хочешь ты с нами кушать кулеша? Мерси. Еще Здорово, деда. Вот получай пару с тебе принес. Так о вещам. Встретил я Гаврика. Дай, думаю, доскочу до своих родичей. Да я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате. Здравствуйте. Утопленник наш. Слышал, слышал. Родион Жуков? Допустим, Жуков. А вы кто такой? Хм, Пятиринти. тебя свести до комитету. Можешь мне верить. А чем вы докажете? я Борисович! Войдите сюда на минутку. Я помню этого товарища. Он стоял в карауле у телого Куленчака. Вы там были, товарищ? Факт. Ну, вот видите, стало быть, ты о ошибся. Не теряя время, переодевайтесь. А то, мне кажется, за этим домом слежка. Гаврик, а ну проверь Your go. The relationship. Or when you're in the seat no Гайнаш прячешь. Никак нет. Скажи, кто у тебя только что был? Не могу знать. Ах, ты не можешь знать. Hold up. of the Исчандровский участок разгромили. Просто, что, иди с дедушкой на Малый Арнаутск, номер 15. Там спросишь Иосиф Карловича. Ему скажешь. Софья Петровна прислала узнать, получили ли письма из Николаева. Чуешь? Чую. Он тебе ответит. Уже два месяца нет писем. Тогда ты ему скажешь. Прислал, молтерентий за орехами. Возьми у него этих орехов побольше. Орехов? Орехов. А потом с теми орехами иди сюда, за угол. Судному врачу. Мы там ждать будем. Чуешь? Чую. Старика нашего, пускай, Иосиф короче пока себе возьмет. Ну, главное про орехи не забудь. У вас болит? Отбили. Чисто все печенки отбили. Куда вы, дедушка? На ближней мельнице. Туда нельзя. А? Пойдемте в другое место. Где живет Иосиф Карлович? А что надо? Отворите, дядя. Ну я Иосиф Карлович. А что ж дальше? Здравствуй, Иосиф Карлович. Я пришла до вас Петрон, узнать, что вы получили письмо с Николаева. Уж два месяца нет писем. Такая уж, знаете, неаккуратная дамочка. Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, посещали иногда мое заведение? Какой приятный случай. Зайдите, пожалуйста. Дедушка! Несите эту Терентию, только будьте осторожны, город оцеплен войсками. Ладно, бежи к своей маме. Получай долг. Только тут не хватает еще семнадцать копеек. Знаешь ты, гаври, не будь вредным. Отдал же мне ужик. последний раз я сейчас отыграюсь и тебе отдам. Ну нет, хватит. Не шла ты. Вот честное благородное слово. Завтра непременно отдам. последний раз. Нет, ждать больше не желаю. Теперь я что хочу, то с тобой и сделаю. Пока весь долг не отдашь. Ранец. Зачем ранец? Зная вода и синее надень и фуражку с гербом. Выиграла. А то не. Ты будешь на меня работать. Мои ушки таскать. А ну иди за мной. Только не отставай. раз, а то у нас на черта не осталось. Ну, пускай его скажет еще присылает. Тащите, что есть! Что за молодой человек? Пойдем. Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил. Смотри. Усатый! шкура! Он меня знает как облупленного. Ни за что не пропустит. повезли. Слышь, Петька, понимаешь, они там и сидят и даром дожидаются. Их там всех перестреляют. Чуешь, что я тебе говорю? Чую. Сможешь пройти один? Не сдресишь? Чуешь? Чую. Куда плюш, не видишь что ли? Дяденька, пожалуйста, пропустите. Мы живем тут недалеко, в сером доме. Папа очень беспокоится. Наверное, думает, что меня убили. Жаль, хм, студент. Принёс? Давай сюда наверх. Туда? Ну что, принёс? Принёс. Давай, давай. Ну? Всё. Нет, ещё вранцы. Ну-ка. Молодец, мальчик. Ай, спасибо. А ещё гимназист. Еще остались. рождение. пойдешь в гимназию нахватаешь двоек вот сразу и легче станет на сердце а? ах папа ты совсем ничего не понимаешь ну вот Что это значит? А где вы денушки? Эй, нету денушек! Папа, нету денушки! Что это значит? Папочка, честное благородное слово! годный мальчишка, солдатец? Я знаю все. Ты играешь в азартные игры? Где эти чушки, душки? Как их там? Ушки. Ушки, прекрасно. Где они? Все это уличная зараза. Эти микробы. А. А. написать. Слушай, Печка, кушайте с нами он шалань. Ничего, постей! Покажи. Ни лапы не купишь. Это твои? Казенный, с комитетом. Слухай, матрос наш сегодня из тюрьмы бежит. Мы встречать едем. I just ¡Van, te quiero!